Уважаемые зрители, если вам не нравится всплывающая реклама на нашем видеоролике, просто закройте ее, нажав на квадратик в углу рекламы. Вместе со мной ты можешь научиться танцевать, не выходя из дома. Поверь, у тебя все получится. Сегодня мы разучим несколько движений в стиле Афрохаус. Ты готов? Давай начинать! Сегодня мы выучим несколько движений в стиле Афрохаус. Ну что, приступим? Итак, первое движение. Мы делаем шаг правой ногой назад, вперед левой. Подставили два в сторону, подставили три и на четыре делаем ронд. Еще разок, очень медленно. Правая. Шаг и шаг и шаг и ронд. Есть. Я думаю, ты отлично справляешься и мы можем продолжить дальше. Дальше мы делаем движение Назад. тоже движение мы продолжаем по кругу. Три, четыре. Еще разок. Пять, шесть, семь, восемь. Пам. Шесть, семь, восемь. Окей. Соберем сначала. Пять, шесть, семь, восемь. И раз, и два, и три, и четыре, и пять, шесть, семь, восемь. Дальше очень просто. Мы делаем шаг вперед. И ныряем за рукой, за рукой, хлопок. За рукой, за рукой, хлопок. Мы делаем шаг правой ногой. За ногой движется бедро. За ногой движется бедро. И провалиться. Нам нужно провалиться. Делаем пять. Тазом шесть. Делаем круг. Семь. И восемь. На восемь удар и руками, и тазом вперед. 8. Соберем это движение вместе. 5, шесть, семь, восемь. Еще разок в таком же темпе. 5, шесть, семь, восемь. И раз, и два. И три. И четыре. 5, Шесть. Семь, восемь. Раз и два. Три и четыре. Пять. Шесть. Семь, восемь.